всем добрый день сегодня я вам покажу как связать вот такую вот мочалку такая мочалка называется плоская потому что вяжется она в один слой и вязание у нее двухстороннее. в конце можно обвязать мочалочку для красоты контрастным цветом и также ручки связать тоже контрастным цветом для вязания такой мочалки потребуется около 25 или 30 граммов пропилена и крючок номер четыре. Для взрослой мочалки набирается 30 петель двойной нитью пропилена 2, три 4 5. цепочка из 30 петель вот такой длины сразу же начинается вязание вытянутых петель в третью петлю от крючка вводится крючок вытягивается петелька делается накид на палец вот так вот таким образом большой палец подводится под нить на него набрасывается петля и притягивается к себе притянули чуть-чуть наклонили чтобы видно было и в соседнюю петлю сделали вот такой вход крючком захватили нить и вытянули ее из соседней петли сейчас все вот эти три петли на крючке провязываются за один раз накид и вытягивается все через три петли первая петля связана пока ее с пальца можно не снимать сюда же заводится крючок вытягивается новая петля затем придерживая вот этим пальцем первый ряд посложнее потом будет легче снова вот так вот делается накид на указательный палец снизу под нить подводится большой делается петля в свою сторону отводим и в соседнюю петлю заводим крючок, вытягиваем вот эту нить и захватывая рабочую нить проводим через все три петли. Вторая петля связана снова в эту петлю, из которой была сделана последняя петелька вторая. Заводим крючок, вытягиваем новую петлю. Снова делаем накид на палец. Это большая петля. В соседнюю петлю заводим крючок, вытягиваем. Вот эту ниточку рабочую вот так мы провели из новой петли. И снова три, все три вместе петли провязываются. Вот таким образом связаны уже три петли когда довязали до конца цепочки в оставшуюся петлю надо связать 3 вытянутых петли для этого заводим в предыдущую петлю крючок и вяжем как вязали до этого только в одну петельку первая петля в эту петлю в которую мы сейчас только что вязали заводим крючок вытягиваем новую петельку делаем на палец накид это вытянутая петля 2 вот так вот ее прикладываем и в эту петельку снова заводим крючок так тут придется внимательно смотреть и за один раз все провязываем и еще раз в эту петлю завести крючок. Это все в последней петле мы вяжем. И сделать накид. И провязать сюда же еще одну петлю. Вот так все три вместе на крючке провязали. Сейчас сюда же еще вытягиваем одну петлю из этой петельки. Как на этой стороне вязали, так сейчас и по этой стороне надо вязать в каждую петлю по одной вытянутой петле. На это первый ряд только так, вот когда петельки густо очень сидят и надо внимательно всматриваться, потом уже будет попроще. Просто для удобства не снимайте сразу петлю с пальца, а вот так придерживая, вводите крючок в эту петлю и будет хорошо заметно следующая петля. Вот она, накид, вытянули, провязали. Сюда же вытянули петлю, сделали накид, в соседнюю петлю провязали. Опять сюда же связали петлю, в соседнюю. Вот так вот петельки надо поправлять периодически. Но ничего, это первый ряд один такой. И все, вот так ровненько вяжите с одной стороны и с другой стороны. И уже видно, получается вот такая щеточка из петель. Вот теперь вся цепочка из воздушных петель обвязана с обеих сторон. И осталось теперь сделать закругление в последней петельке. Мы теперь заходим вот в эту, она у нас получается на краю, вот эта петля. Вот она. Делаем накид на палец. Зашли, провязали. Три вместе провязали. Снова заходим в эту петлю. Нам сейчас надо из нее связать три раза вытянутую петлю. Вот одна уже есть. Снова в нее заходим. Делаем накид. И сюда же, и еще раз в эту петлю. Второй раз зашли, провязали. И еще раз сюда же зашли третий. И еще раз провязали. Все. первый ряд с этой стороны мы оформили он связан теперь вязание будет проходить по другой стороне просто надо вот так взять повернуть вязание и вязать вот в эту сторону Вот так вот в петельку в деле нитку снизу подтянули и начали вязать только в эту сторону вот у нас Получается петля, вот эта вот с которой мы начинаем вязать строго, по, строго посередине, вот она, без воздушных петель, сразу вяжем так, как надо вязать вытянутую петлю. Прямо сюда же сделали заход крючком в соседнюю петлю, закрепили вытянутую петлю. Вот так провязали 3 вместе. Какая особенность, не вот так вот надо вязать, не с этой стороны загибать, а прям вот изнутри, как вот она лежит, петля, вот это вот лежит, прям в середку в нее надо заходить. Тогда у вас будут петельки пышно стоять, вот так вот. Вот видите, они какие круглые получаются, и в середине петля между ними. А если вы будете вот так вот прижимать и вот так вязать она просто будет у вас вот так вот стоять петелька, вот такая она будет плоская в одном месте как капелька а нам надо чтобы пышно было поэтому вяжем так чтобы между петлей получалась вот такая провязанная петелька вот такая тогда они вот такие кругленькие красивые стоят ну и все теперь точно также продолжать вязать весь ряд до неряд, вернее, сторону, вот эту сторону, до вот этого места до закругления. Когда довязали до места закругления, вот этот хвостик надо сразу спрятать, иначе он будет сильно мешаться. Петли можно убирать разными способами. Я пользуюсь вот таким крючком, закрывающимся, с таким язычком. Им очень удобно, ничего не зацепляется нигде. Я просто вот так беру, под ниточки его завожу, такую дорожку прокладываю, куда теперь ниточку буду эту протягивать. И вот так вот захватываю, вон туда ее прячу и все, все больше мешать не будет можно продолжать вязание вот когда дошли до места закругления так ладно сейчас я сначала покажу вот так вот вот здесь смотрим макушка самой высокой петля вот она определили ее вот здесь она вот она самая высокая и от нее с каждой стороны по одной петле вот именно в эти места сейчас надо связать по 2 2 2 2 петли там мы вязали по 3, первый раз делали прибавление, один раз 3 петли в 1, а сейчас в 3 петли по 2, с этой стороны, потом вот так обвязать и с этой, точно так же прибавить. Делаем петельку, вот у нас это первое прибавление вот здесь будет сейчас, вот в этой петле. провязали один раз петлю еще раз сюда заходим снова здесь провязываем в эту же петельку вторую петлю прям сюда же обратно заходим все в одном месте все заходы были в одну петлю вот теперь в одной петле два раза мы зашли теперь Делаем здесь в эту же петельку заход для следующей петли. Теперь в эту в высокую петельку в самую центральную тоже вяжем 2 петли. Вот первую мы связали сюда же заходим. Отодвигаем петельку, делаем новую и сюда же в эту петлю заходим еще раз. Вот две петли связали, делаем сюда же закрепление заход для третьей петли так делаем накид в третью петлю провязываем два раза вытянутую петлю вот один раз сюда же отодвигая петельку еще раз зашли все две петли в одну мы связали три раза вот они вот так густо они сидят. Всего вместо трех петель, которые были, получилось 6 Закругление сделано. Вот оно закругление получилось. Вот такое. И дальше вязать до следующего закругления, просто заходя в каждую петельку и провязывая вытянутую. Просто-просто. Вот так вот вязать вот так вот так вяжем до закругления будет закругление и одновременно поворот вот так выглядит связанный ряд вот так выглядит предыдущий связанный круговой ряд Сейчас уже будет проще вязать. Заходим. Первую петельку делаем. Сейчас прибавления будут очень простые. Провязали первую петельку. Тут же провязали в нее же, в эту петлю вторую петельку. Так, вот она у нас. Вот сюда же зашли. Дальше. Две петельки сразу делаем в следующую. И у нас получается, что сразу два прибавления в две петли мы сделали. И дальше вязать без прибавлений. Вот сейчас уже пошло вязание без прибавлений просто. Сейчас я покажу, как получились закругления прибавления. вот мы их сделали два прибавления сразу больше делать не надо довязали сюда до следующего поворота здесь тоже самое сделали подряд два раза сделали прибавление затем когда обвяжите весь ряд с этой стороны тоже надо будет в две петельки сделать такие же прибавления и вязание развернуть и вязать по другой стороне тоже делать 2 прибавления также 2 петельки подряд и вязать вот так вокруг прибавляя по 2 петли с этой стороны и с этой стороны ничего тут сложного нету все очень просто вяжите вяжите вяжите прибавили снова вяжете, вяжите прибавили если вам будет мало 4 петли прибавлять увидите что вязание начнет как-то а, менять форму свое тогда прибавьте еще ну будете смотреть уже сами ну я допустим прибавляю вот как я до этого показала сделала прибавление и потом еще по 4 петли здесь 2 и здесь 2 здесь 2 и здесь 2 и достаточно Когда вы свяжете 6 круговых рядов, 5 или 6 круговых рядов, можно сделать такую обвязку. Вот так выглядят края у мочалки между ручками. Вяжутся они в круговую, но так как здесь уже прибавлений я не делала в последнем ряду, они получаются вот такие ровные. Закругления только здесь, вот идут с этого места. Можно сначала прибавлять, прибавлять. Потом, если видите, что петель достаточно прибавлена, можно уже вот тут вот не делать прибавления. А сделать только тут. Будет тогда вот так красиво. То есть вариантов вязания у такой мочалки очень-очень много. Ручки можно связать вот таким вот узором. Или просто связать обычную цепочку воздушных петель. Взять, допустим, не 2, а 4 нитки. И связать цепочку из воздушных петель. Вот здесь привязать. Связать ее и на другом конце тоже закрепить. Все, кончики убрали, мочалка готова. Если интересует вас именно такая ручка, я ее показывала очень-очень много раз в других моих видео. Ссылочки я вам оставлю под видео. Пройдите, посмотрите, пожалуйста. Там есть, как вязать такую ручку. Во многих видео я везде показываю. Когда я э, показываю, как вязать мочалки, всегда там есть варианты ручек пожалуйста пройдите посмотрите когда мочалка связана правильно она вот так вот горизонтально ровная нету тут никаких натяжений не ни выпуклости она просто вся ровненькая девочки желаю вам легких петелек радостного вязания чтобы у вас получилось так как вы хотите пишите ваши пожелания ваши вопросы а также что вы хотите видеть в ближайших видео, если вам не трудно, пожалуйста, ставьте лайки и пишите комментарии.